Всем добрый день! Сегодня мы приобрели вот такую краску. Estel темный каштан 54 цвет с эффектом глянцевания. Очень интересно. Ни разу еще не пробовали. Вот решила у меня дочь как покрасить волосы в такой цвет. Это вот здесь смешано Оксигент 6% и краска. И оно приобрело вот такой с золотым оттенком, что ли, с золотым блеском цвет. И еще потом будем использовать бальзам для окрашенных волос с фруктовым комплексом. Цвет волос у нас. В данный момент где-то вот... Видно, нет. Вечером снимаем видео. В общем, потом покажем, как будет на накрашен волос. It's.